Всем привет! На связи Зашумим. Сегодня у нас с вами пойдет речь о одной из наших услуг. Это установка камеры заднего вида. Автомобиль, на котором мы будем устанавливать камеру, это Nissan NP300. Камеру мы будем устанавливать вот здесь вот над номером, вот в этой зоне. Номер нам придется опустить чуть пониже. И камеру установим, установим вот в таком виде. Провод от камеры придется притягивать под днищу, заходить в салон, далее проводить его по порогам внутри и приведем его к магнитоле. Магнитола здесь у нас похожа на оригинал, но, скорее всего, нет. Это, похоже, какая-то китайская магнитола. О результатах, о результатах сообщу чуть позже. Первым делом мы демонтировали магнитолу, как я и предполагал, это китайское головное устройство. Но сразу же у нас выявилась некая проблема, отсутствует проводка для подключения камеры. Камера подключается вот в этот разъем, есть в теории какая-то инструкция, но отсутствует нумерация пинов. Придется немножко подразобраться, использовать будем для этого тестер с помощью тестера и некоторых знаний электрики мы все-таки выяснили какой пин за что отвечает собрали вот такой вот разъемчик у нас теперь есть вход под камеру и сигнал для включения камеры на данный момент занимаемся протяжкой провода То есть камеру мы уже более-менее вытянули дальше протягиваем провод под кузовом в салон естественно используя гафру. Так, камера у нас установлена. Установили, как я и говорил, мы ее над номером. Номер опустили чуть ниже. Провод вывели под кузовом. Э -э, вся проводка у нас в гофре. И теперь, как это у нас выглядит в автомобиле. Значит, сейчас у нас штатный экран. Включаем заднюю передачу. Видим картинку камеры и полоски. Достаточно широкий обзор. Теперь будет намного удобнее парковаться.